Привет, с вами Макс Риск, канал Риск Стартюни. Мы с вами конечно же откроем сундучки. Кстати, вот битва командная, битва, дуэлька. Но я бы хотел 5 на 5 все-таки сыграть. Там по прикольным. Вот кнопочкам. Так, давай-ка перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. Если ты уже не смотришь это, это уже второе, хоть видео, там третье, то подпишись. Давай-ка. Так, у под этот пеппер но если ты это не хочешь то давай еще прям сейчас подпишись на канал поставь лайк прям подпишись давай посмотрим тоже пеппер значит у тебя введение на пеппер на 20 процентов упадает пеппер там у нас когда прям сучки том такой магический способ что 10 процентов к вам начисляется кто смотрит данный видеоролик так что у вас 20 процентов на пеппер 10, точнее, да, по десятке, не по двадцатке. Так, давай, золотой сыночок, там, я вам должна что-то вывозить. У меня редко, да, сыночки, получается, желтые. Жёл... желтые, э, не знаю, ящики. Блин, ну, в фазе, блин, 10% к фазе, 20% к пеппер. Так что, что-то выпадет из вас. Да, конечно, не самый лучший расклад, там, не знаю, ну, хоть что-то. Ну, что ж, давай тогда вот это уберем. Так, посмотрим как же 5 на 5 все-таки сыграть и выбрать хорошего персонажа для этого так оживление очень хорошая штука говорят нам угу. Ну только нужна опасность Следи за всеми сначала чайник по моему нужен или так сойдет так сойдет давайте сэкономим то есть на да? дровичок отброс бомба нитро копье. а зачем не Подожди, я подождешь попадаю, по моему вот дробычок нужен. Не дай так копье такую себе, да. Скорость увеличивает, ну ладно. Так, может быть давайте что возьмем другое? К примеру, там регенерация нет такого, блин. Почему так мало предметов? Напиши, пожалуйста, отвечает, Почему так мало? Так вот, возможно. Скорость. Ага. Скорость. Зачем нужна скорость, если моли, бегон? Так, нужно что ближнего боя. об она нашел. Все, давай, давай, бомбочку. Хоть это оружие. в общем, если моли, ох ты четыре звезды, э -э я уже рассказывал звезды на канале, возможно, макс риск или риск старт, я уже их путаю. в общем, найдете, пожалуй, находите. кто попал по мне? <связать> кто попал? вот, oh, да, собираю, сейчас я в рубли его oh, получай. все, два два тоже собираем, так уходим. одна птичка, я помню их две было, странно как-то Уголочка нет. Я не знаю, кто и взял. Скорее всего, я. Возможно, пересмотреть ролик можно. Кстати, 28 игроков живых. Так, стоп. Стоп. Хуана, не ждал. Бегу, бегу, бегу. Там хуана, не ждал. Блин, в рыбу почти. Танкопья обычного В общем, возьму аптечку и пойду искать всех людей, персонажей, чтобы собрать тоже хоть что-нибудь. О, дравучок хоть соберем. Давай соберем для нашей команды так главный хищник нет не наш это будет очень сложно вот нашел смотри я нашел серебро. смотрите хорош да давай собирай красочек так они бомбу нашли это тоже отлично блин что подлагивает. но самое главное что я то количество нашел пеппер там сражаюсь по моему не сражайтесь я там ничего не брал поэтому я буду искать для вас легу Тогда будет когда будет лех, тогда можно. Кстати, у нас у нас сейчас все за серебро играют. предметы все серебряные. Очень даже симпатично. Так, давайте. Опана сделаем. Потом два прыжок Хоп-хоп. По-моему, он три сделал. Проверим. О, раз, два. Пойму. Не пойму, точнее. Не пойму золотое оружие, а, красавчик, блин, нужно. Раз, два. Да, точно два. стопы Погиб, как вы его не прикрыли? Там что, битва? Там два наших, а где третий? Давай, помогу вам. Давай, давай, я уже взял дробячок. Давай, кому помочь. <свят> <свят> Плачь, ну ладно. Ну что, где, кого сражаться? Ага. ага. Так, ну ладно, ждем, так ждем. В общем, все прокачались, взяли такие дробовички, бы не опасные, вот с ними хайки они такие, о, у них дробовички, еще серебряные пушки, офигенно, просто, став лаги, если ты будешь в шоке. Тоже, блин, я что лагает? А, ё лаги, лаги. Так, вот. Пошли его проучим, а? Этот, хуана, проучил, да? А почему он один? А, он один остался? Вау, я не знал. Лего, стопы, я хочу лего. Вот, а, я взял лего, давай, пожалуй, лего. Кроссовчик лего у меня, тогда не буду прятать все. пошлите тогда сражаться с кем там? Опа, она. Хована, не ждал. Так, все, все, все с А, блин, убивают. Все, все, не хочу, не хочу с тобой. Я спрятался. хопана Уходите, пожалуй, уходите все. Нет, блин, спасать кого-то нужно. Давай спасем. Если мы то все-таки нужно умереть, да? ладно их слишком много было но ну, то держаться вместе то уходить вместе а у них что серебро Ага, серебро значит м -м. у них бомбочка золотая у них есть Не, ну нормально что он скажу нормально так он -то сам тоже такой тюрьме прикольно смотреть на него кстати так, что с голосом не так? Ну да, с утра всегда плохо записывать царенчик. Он в клетке. Он такой, а, спасите, нет. Спасибо, вау. Опа на ком-ком-то. она. Ну Пеппер, ну почему ты такая? Пеппер, да блин, я не знаю. Могла бы сразиться с ними. Ох ты, пятеро победили. Как так? А, у них два Леги, понятно. Две Леги, этот обычный или редкий, вообще я не знаю. Я знаю, что Лев и Джейд редкие персонажи. Все чат, они редкие, подожди, они легендарные персонажи, да, Лега. А как это понять, ну, сейчас вам подскажу. Вот один способ есть, там еще и Стив Лего, по-моему, нужно узнать. Или он, да, по-моему. Так, сейчас узнаем вместе с вами, заходим в трофей, по-моему. Так куда мы заходим? А, вот сюда, да, лихом. Так, значит, давайте самую низкую лигу понимаем, поэтому лиги и все будет окей. Okay. Давай, Низ, вниз, вниз, давай, давай, давай, давай, е Давай. Так, так, так, все, начинаем. Так, так, так, так. Ну, Подожди, стоп. А, я же взял этого обычного персонажа. Так, смотрим. Вот обычный персонаж. Угу. Да, первого лига. Обычные персонажи. Вторые у нас идут редкие персонажи. У нас Марио редкие, Лари тоже редкие, только вот эти вот что-то не упадают. Почему? так? Потому что они со старта дают. Это безумие, больше их не выпадает, Десинок не выпадает, Именно он. Не хочет упадаться мне. Так редкие персонажи, так, наверное, тоже редкие. Но только у меня и папа есть редко. А у вот нет редки, В общем, это не может быть редкий или редкий. По-моему, он редкий. Или эпический браузер Персонаж. В общем, эти легендарный, по-моему. В общем, ты эпический, ты легендарный, вы легендарный, точнее, да? Вы Леги, ты эпик, ты, значит, у нас с этим, да? Вы тоже Леги, куча Лег, кстати. Это эпический браузер, как вот это даже у нас пингвинчик. А ты кто у нас? Ты у нас тоже эпический? Не, я думаю, что ты редкий. Как я вот узнал что не знаю. Вот и всё. Так, ты редкий, ты Лега. Вы леги, точнее, так. Ты эпический бравлер, ты вы, все легендарно, ты эпический бравлер. Так, они, ну, скорее всего, леги. Да, почему так много лег? Да, я не знаю. Так, это, наверное, тоже лега. Ну почему они же красивые? Поэтому я всех называл леги. Они же сделали такие красивые персонажи, так что я думаю, что они все леги. Там еще будет новый персонаж. В общем, ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал. Подписывайся на мой YouTube канал. А то что ты со мной явно утром не так. Давай-ка, смотри следующие ролики и смотри музычку в конце. Я так думаю, что она будет. Всем удачи, всем пока. И приятного просмотра к музычке Макса Мирейска. Ну там, музыка и игра. Бум -бум -бум. Геймплей. Пока. Вот сейчас ее Вот так, выходим, одна аптечка, я помню их две было, странно как-то. Уголочка? Нет, я не знаю кто их взял, скорее всего я, возможно пересмотреть ролик, может. Кстати, 28 ярков живых, так, стоп, стоп, я ждал, бегу-бегу-бегу, там хуана не стал. блин, в рыбу почти, танкопью обычный, в общем возьму аптечку и пойду искать всех. Людей, персонажей, чтобы собрать тоже хоть что-нибудь О, травы, чё, вот, Давай, соберем Для нашей команды Так, главный хищник, нет, не нас Это будет очень сложно А, смотри, я ношу серебро Смотрите, я хорош, да? Давай, собирай красавчик Так они бомбу нашли. это тоже отлично Мне что подлагивает Но, самое главное, что я то и Количество на шоу там сражаюсь, по-моему не сражайтесь, я там ничего не брал, поэтому я буду искать для вас лего, будет, когда будет лег, тогда можно. Кстати у нас, у нас сейчас все за серебро играют, предметы все серебряные, очень даже симпатично, так, давайте, опа, сделаем, потом это у хоп-хоп, по-моему 3 сделал, проверим, о, раз, два, ну, пойму, не пойму точнее. Пойму золотое оружие, а? Красавчику будет нужна. Раз, два. Да, точно. Два. Стоп, э, погиб. Как бы вы его не прикрыли. Там что, битва? на два наших. А где третий? Давай, помогу вам. Давай, давай, я уже взял дровичок. Давай, кому помочь? Я э, платье, ну ладно. Ну что, где? Кого сажаться? Ну ладно, ждем, так ждем. В общем, все прокачались, взяли такие дробовчики, не опасно, вот с ними ходили, они такие, оооо, дробочки, еще серебряные пушки, офигенно просто, став лайк, если ты в шоке. Блин, не лагает, ааа, ё-моё, лаги, лаги. Так, вот. пошли его проучим, а? Этот кланов, -а. проучил, да. А почему он один? А, он один Остался. Воу, я не знал. Лего, стопэ, я хочу лего. Вот, а, я всегда лего. Дуай, пошли лего. Кроссовчик <соторит> лего у меня. Тогда не буду прятать все. Пошлите тогда сражаться с кем-то. Опа-на. Хоу, она не ждал. Так, все, все, все стоп. А, блин, убивают. Все, все, не хочу, не хочу с тобой. Я спрятался. Хопана. Хопана. Уходите, пожалуйста, уходите все. Нет, блин, спасать не, спасать кого-то. Давай спасем. Если мы берем, то все-таки нужно умереть. Да? Ладно, их слишком много было. Ну то держаться вместе, то уходить.